Друзья, всем привет. Хотел бы поговорить по поводу гарантийного обслуживания профессионального оборудования, что касаемо кухни больше всего, потому что к, ним, к нему больше всего вопросов возникает. Когда вы приобретаете оборудование на свой, в свой ресторан, столовую или кафе, неважно, то у вас уже должен быть заключен сервисный договор на обслуживание этого оборудования. Это будет делать или компания, которая вам продала оборудование, либо подрядная организация, которая непосредственно занимается сервисом. Чтобы обращаться к продавцу, потом с вопросами о поломке или замене или ремонте оборудования по гарантии, у вас должно быть заключение сервисной компании о том, что это была поломка по гарантии. тогда будет ремонт за счет завода за счет вашего поставщика. Если же нету такого сервиса, то завод отказывает гарантийном обслуживании, Потому что это профессиональное оборудование, оно должно обслуживаться раз в месяц, раз в два месяца. Должен приезжать специалист и заниматься проверкой на работоспособность. В индукционных плитах продувать вентиляторы, смотреть проводку в холодильниках, то же самое фрион проверять и все остальное. Поэтому, когда вы обращаетесь, купили штучный товар у нас или неважно у кого, и говорите, ребята, приедьте нам, у нас тут сломалось. Это не работает так, вы должны вызвать специалиста, он приедет платно, скорее всего, если вы не стоите на обслуживании, и возьмет за это деньги для того, чтобы делать заключение. Это везде так работает, это не разовая ситуация. Бытовое, да, может быть, вы там отвезли в сервисный центр куда-то, и вам его, возможно, отремонтировали, либо сказали, что это не по гарантии. Если же это не гарантийный случай, соответственно, вы платите сервису, который приезжал, и запчасти меняете за свой счет. Поэтому тут все честно, все справедливо. Спросите у любой компании. У нас точно так же, как и у всех, гарантия или ремонт наступает только после заключения. Еще раз повторюсь, сервисные компании, либо в штатного вашего сотрудника, который обучен и имеет специализацию, либо организация непосредственно подрядная. Поэтому, пожалуйста, следите за оборудованием, нанимайтесь заранее, подготовьте. Это не так дорого стоит, зато будет работать и не будет вопросов. Сервисную компанию. Поэтому желаю всем меньше поломок и больше производительности.